В этом видео сделаем обзор скриптаре Directmaster, поговорим о том, почему каждому, кто занимается онлайн-бизнесом, просто необходим этот скрипт и почему нельзя пользоваться обычными ссылками или сокращенными через сервисы, чтобы на ровном месте не терять деньги. Причем неважно, чем именно вы занимаетесь, партнерскими программами, сетевым маркетингом, инфобизнесом, продвигайте свои услуги или что-то еще, в любом случае ваш главный и первоочередной инструмент это ссылка. Согласитесь, что как бы правильно не были оформлены ваши странички в соцсетях, как бы круто не звучали ваши речи, написаны тексты, оформлен сайт, но если потенциальный партнер или клиент не может нормально перейти по ссылке, которую вы оставляете где-то в качестве рекламы, то все ваши крутые тексты и странички оказываются абсолютно бесполезными и, естественно, вы теряете деньги и свою репутацию. Поэтому очень важно в первую очередь решить вопрос с правильными ссылками, а затем уже все остальное. Почему же не подходят те ссылки, которые обычно предоставляются проектами, партнерскими программами или те, которые сокращены через какие-то сервисы сокращателей? На это есть как минимум 5 основных причин. Первое. Если вы используете обычную партнерскую ссылку, для примера возьмем вот такую, то у нее будет открыта реферальная часть. И человек по разным своим соображениям может скопировать основную часть ссылки и перейти на сайт напрямую. Это значит, что ваше приглашение не засчитывается и вы потеряете вознаграждение. Причем, если партнерская программа или маркетинг-план будет из нескольких уровней, как, например, у нас пятиуровневая партнерка, значит вы теряете деньги еще и за всю структуру, которая приходит за этим человеком. А это могут быть серьезные деньги. Вторая причина. Это относится и к обычным ссылкам, и к сокращенным через сервисы. Это то, что ссылки в любой момент могут быть заблокированы социальными сетями из-за того, что некоторые недобросовестные партнеры работают методом спама. То есть делают массовую рассылку сообщений людям, которые не давали на это согласие. И когда несколько человек пожалуются на такое сообщение, социальная сеть начинает блокировать не только реферальную ссылку того, кто спамил, а всего сайта или же всего сервиса сокращателя. То есть ваша ссылка из-за действий других партнеров тоже начинает блокироваться. Например, ВКонтакте показывает вот такое предупреждение, а браузер может показывать вот такое. И хотя в реальности на сайте нет никакой угрозы, люди, которые увидят вот такое предупреждение, быстренько страницу закроют и вполне могут занести вас в черный список, подумав, что вы специально хотите причинить им вред. Это как раз третья причина – вы портите свою репутацию. Четвертая причина в том, что нет возможности в дальнейшем влиять на такие ссылки. Вот представьте, что вы в качестве рекламы много где в интернете разместили свою ссылку, или может на визитке, на буклете напечатали, и вдруг эта ссылка начинает блокироваться. Также бывает, что меняется адрес сайта или формат ссылки. В этом случае считайте, что вся работа будет... Парализовано, доход сокращается, если работает платная реклама, вы теряете деньги, и вам ничего не остается, как везде, где возможно, где вспомните, менять ссылки вручную и тратить на это очень много времени. То есть это тоже очень серьезная проблема. И пятая причина в том, что многие люди, особенно новички в интернете, просто боятся переходить вот по таким ссылкам, которые получаются после сокращения через различные сервисы. Для них это выглядит и воспринимается как странный набор символов и далеко не каждый перейдет по такой ссылке. Это вот 5 самых явных основных минусов. Как же их избежать и, помимо этого, получить дополнительные возможности? Вот здесь и приходит на помощь скрипт Redirect Master. Это что-то вроде программки, которая даже новичком с помощью подробной инструкции легко устанавливается на Ваш доменный хостинг и позволяет создавать любое количество ссылок, у которых невозможно обрезать реферальный хвост, которые не будут блокироваться социальными сетями, браузерами. А если вдруг изменится адрес или формат ссылки, то вы сможете в одном месте в самом скрипте его поменять и тогда все ссылки, которые вы разместили до этого в интернете продолжат работать. Просто они будут перенаправлять посетителя по нужному вам адресу. Это также удобно тем, кто работает в нескольких проектах. Если один из них закрывается, чтобы не вести людей на закрывшийся сайт, можно их перенаправить либо на аналогичный проект, либо на свою страничку в соцсетях. Также, что очень важно, скрипт позволяет по каждой вашей ссылке отслеживать статистику переходов. Сколько, за какой период их было и с какого сайта они были сделаны. Если вы сейчас не можете этого определить, Значит, вы также теряете время и деньги. А дальше. Скрипт позволяет создавать короткие, аккуратные ссылки. Это мы скоро более наглядно посмотрим. Соответственно, все ваши ссылки вы можете контролировать из единого центра и группировать их по проектам или категориям, что тоже очень удобно. Благодаря скрипту вы сохраняете свою репутацию, поскольку ссылки постоянно работоспособны. И плюс к этому, после оплаты скрипта, при желании вы можете зарабатывать по партнерской программе. Стоимость самого скрипта 570 рублей. Это разовая оплата. И вот эти деньги автоматически распределяются по 5 уровням. 250 рублей вы зарабатываете за каждого лично приглашенного. По 50 рублей за тех, кого уже они пригласили. Для вас это второй уровень. С третьего уровня тоже по 50 рублей. С четвертого по 70. И с пятого по 80 рублей. Обращаю внимание, что вам даже не нужно запрашивать вывод, как только на любом из пяти уровней происходит оплата, деньги моментально поступают на ваш личный кошелек. Причем люди могут оплачивать любым доступным способом, в том числе и банковскими картами, а вы все равно будете получать доход именно на ту платежную систему, кошелек, который укажете у себя в личном профиле. Вот в этой анимации показан потенциал дохода за первый год, если в среднем каждый приглашает всего по 3 человека в месяц. Согласитесь, что учитывая низкую стоимость скрипта по сравнению с его необходимостью всем, кто занимается онлайн-бизнесом, а таких людей все больше и больше с каждым днем, сделать это не составит никакого труда. Но 3 приглашенных в месяц – это в среднем для примера по факту у вас никаких ограничений. Ниже есть небольшие подсказки, кому можно рекомендовать скрипт и контакты для связи. Если есть вопросы, пишите, но сначала, конечно, проверьте, возможно, ответ уже есть на сайте. А теперь посмотрим, как работает сам скрипт. Вот так на данный момент выглядит его интерфейс после установки. Соответственно, вот это мой домен, у вас будет свой. Сразу скажу, что сейчас идет разработка другой версии скрипта, которая будет иметь более широкий и удобный функционал. И тем, кто приобрел вот эту версию, новая будет предоставлена бесплатно. Если вы смотрите это видео не на официальном сайте, возможно, сейчас уже доступен новый вариант. В этом видео разберем, как работает эта версия. В левой колонке вы можете создавать категории ссылок, относящиеся, например, к какому-то определенному проекту. Для этого, находясь вот здесь, на главной странице, нажимаете на кнопку «Добавить проект» и пишите название, например, «Redirect Master». «Добавить». Вот он отобразился в левой колонке. Добавляйте «Еще», «Проект такой-то», «Добавить», «Компания такая-то» и добавляйте, сколько вам нужно. Затем заходим в нужный проект, нажимаем кнопку «Добавить редирект». Цель – это ваша ссылка, по которой в итоге человек должен перейти. В нашем случае берем партнерскую ссылку. Копируем. Вставляем. Описание это, чтобы вам было понятно, что это за ссылка. И можете придумать свое окончание ссылки, чтобы она органично смотрелась. Например, сокращенно, AirMaster. Добавить. Что получилось? Мы видим название. Цель, куда человек будет переадресован, и два варианта сокращенной ссылки. Первый с ID номером, это первый редирект, следующий будет второй и так далее. Второй вариант с окончанием, который мы сами написали. То есть теперь вы везде размещаете вот эту ссылку, любой вариант, они абсолютно равнозначны, а человек все равно будет перенаправлен по ссылке, которая указана в цели. Кликнем по первой ссылке, переходим на сайт Redirect Master. По второй ссылке переходим туда же. При этом, нажав на шестеренку, вы всегда можете поменять адрес перенаправления. Если вдруг по какой-то причине поменялась ссылка, вам достаточно заменить ее только здесь. Например, заменим вот на такую. Если хотите, можно сбросить статистику, чтобы для новой ссылки заново считалось. Я пока не буду сбрасывать. Сохраняем изменения. И теперь ссылки, вот эти, которые вы уже разместили по всему интернету, станут перенаправлять по новому адресу. Вам не нужно будет везде их менять. Кто хоть раз сталкивался с блокировкой ссылок, понимает, что это очень серьезное преимущество, а иначе вы теряете время и деньги. Обновляем страницу. Видим три перехода по ссылке. Чтобы увидеть подробную статистику, нажимаем прямо на эту же кнопку. Здесь отображается статистика за разные периоды, сегодня, за последние 3 дня, 7 дней, 30 и общее количество переходов за все время. Обратите внимание, что по уникальным переходам вы будете понимать, сколько человек в реальности перешло по ссылке, потому что один человек может кликнуть и несколько раз, как я сейчас и сделал. Ниже показано, с какого сайта был сделан переход, в данном случае я с этого же сайта и переходил. Показан IP-адрес и дата перехода. Как видите, все довольно просто. Таким же способом создаете правильные ссылки для всех ваших проектов. В любом случае после оплаты есть более подробные инструкции по использованию скрипта. С этим справятся даже новички. Скрипт действительно поможет вам избежать проблем, о которых мы раньше говорили. И в результате этого вы будете зарабатывать гораздо больше. Поэтому тут даже не о чем раздумывать, это необходимо каждому, кто занимается онлайн бизнесом. Регистрируйтесь, стоимость оплаты за сам скрипт и хостинг заменам это копейки по сравнению с тем, сколько денег вы теряете, используя обычные ссылки. Плюс к этому, в дополнение к своему основному бизнесу, рекомендуйте скрипт своим партнерам и знакомым, ведь у них те же самые проблемы и зарабатывайте хорошие деньги по пятиуровневой партнерской программе. Желаем вам успехов. До связи.